Зачем женщине Зачем женщине мужчина? Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас будет с вами такая тема эфира. Так, еще немножко нажимаю для Ютуба несколько кнопочек. Отлично! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Немножко расскажу о себе. Меня зовут Елена Алексеева, мне 49 лет, и когда мне было 23, начались мои вопросы после развода с мужем, после его измены. Начались вопросы, почему так случилось, в чем же моя вина, что же я делаю не так? И так далее. Да? Меня есть, зовут Елена. Возможно, что очень у многих что-то похожее в судьбе, да? Еще одну кнопочку нажимаю, все, я с вами. Угу. Отлично. Что-то похожее в судьбе у многих женщин, да, что-то связано с треугольниками, да. Это вот я прошла две стороны треугольника, да, только мужчины не была в треугольниках в моей жизни, а на двух сторонах жены и любовницы я была. И на сегодняшний день это, наверное, моя самая такая важная тема, которую мне в принципе нравится раскрывать, да? показывать себя с этих двух сторон. Конечно, можно много говорить об этом, да, но мы все-таки будем говорить о муже, о мужчине, который будет навсегда. Да? Который будет только ваш, ничей больше. Так, хорошо, у меня тут две камеры получается. И в две камеры смотрю. Да? Ну, ничего страшного, да? Думаю, что все меня поймут, что я две камеры. Хорошо. Так, хочется немножко поколдовать. Прям немножко. Совсем немножко. Прям одну минутку. Нет, все, не буду уже колдовать. Уже пусть как получается. Получается немножко по-разному. Смотрю в разные места. Да? Ну, ладно, пусть будет так. Вот, так, наверное, будет получше хорошо мои дорогие здравствуйте всем кто пришел здравствуйте здравствуйте и всем кто смотрит записи я думаю что эта тема будет очень интересно да? я вот увидела на консультациях такую тенденцию что девушки живут каком-то убеждении детском убеждении как в 20 лет да? что мужчину выбирают по внешним данным это большая ошибка это большая ошибка даже в 20 лет нет смысла выбирать мужчину по внешним данным то есть высокий красивый да ну, так просто говоря чаще всего такие мужчины приходят и уходят мой отец говорил мне еще в детстве что мужчина должен быть чуть чуть красивее обезьяны красавицей должна быть женщина и этого достаточно чтобы Следующие поколения были красивыми, но женщины продолжают выбирать по внешнему виду, говорят, что мне на него смотреть. Еще моя бабушка говорила, с красивого лица воды не пить. Вот где-то, наверное, вот так вот должно бы звучать это все, да. И хорошо, начнем то, что я себе запланировала, буду подглядывать свои тезисы. Большинство управляют заложенные в детстве убеждения. Да? То есть, может быть, это мамы говорили, может быть, это какие-то детские разговоры с подружками, да, кто как представлял себе замужество, мужчину и так далее. То есть, женщины так и остались вот в тех, в прошлом времени в каком-то. Да? А пора уже понять, что ситуация поменялась, что в зависимости от того, сколько лет человеку, мужчины нам даются по карме. Вот я еще скажу такое. Матерное слово, да, как многие мне говорят, так, давай, Лена, без матерных слов, да. Ну, хорошо, карма, в моем понимании, это результат наших поступков. То есть поступки мы совершаем и в этом воплощении, и в прошлом воплощении. И для Бога наши вот эти вот э, переходы между одной жизнью и другой, они как не существуют. То есть Бог с нами всегда, во всех жизнях, и вот в этих промежутках, которые мы еще не в жизни да, когда мы уже умерли и еще не родились бог с нами всегда и а, для бога мы вот такая длинная длинная история но мы помним только эту жизнь только конец вот нашей истории помним и что получается хочется такой пример привести до да, вот часто его привожу что а, девушка на празднике, выпила лишнего, да, и там э, упала лицом в салат, да, но ну, это минимальный такой еще вариант, да, или там упала со стула, поднялась юбочка, были видны трусики. На утро ей все рассказывают э, эту историю. Она говорит: не верю. Ну, от того, что мы не верим, то есть ситуация не меняется. События, которые были вчера, они уже произошли, да, и верим мы или не верим от этого Легче не становится, неприятная ситуация все равно, да, то есть точно так же с нашей кармой, то есть мы как бы не верим, но поступки мы уже там совершили, и эти поступки уже влияют на нас, хотим мы этого или не хотим, верим или не верим, поэтому здесь сейчас приходится, ну, тому, кто поверил, легче, это уже пульт в моих руках, и я управляю моей реальностью, то есть в каких-то поступках можно раскаяться, в каких-то сознаться, сказать «да, больше делать не буду», да, какие-то а, понять, что вели меня не к моему результату, и заменить их на те, которые поведут к результату. И жизнь таким образом можно поменять. То есть здесь никакого волшебства-то и не нужно, в принципе. Только а, понимание, какие поступки нас привели вот к той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Да? Будь это успех или, уда или неудача, да? будь это а, замужем, не замужем, будь это треугольник да, с мужчинами будь это встречаемся, живем, какая бы ситуация ни была, она нам дана зачем-то по карме. Но еще есть наш выбор, конечно, да, как такая последняя инстанция, что нам дается по карме, мы можем сказать, нет, мне это не подходит, я только замуж, да, И тогда тоже меняется судьба. То есть принятое нами решение, принятый нами выбор, можно так сказать. И здесь вот, когда мы вот эти механизмы понимаем, хотя бы вот поверхностно, да, то есть до конца их не понимают даже мудрецы. Карма – это такой запутанный клубок, который мы запутываем, запутываем много жизней. И вот сейчас, чтобы его распутать и понять, где там кто, в какой жизни я там кому не так сказала или ком, где не так поступила, это, ну, бесполезно. Мы берем просто результаты. Результаты нам не нравятся, да? Нам не нравится либо быть одной, либо нам не нравится быть вот с этим мужчиной. И тогда нужно искать решение. Решение из сложившейся ситуации. У каждого ситуация уникальная, она не похожа ни на какую другую. То есть у каждого реально свои какие-то моменты, которые нужно корректировать. Для этого нужен тот, кто уже прошел по этому пути, Нашел выход из лабиринта жизни и может указать путь другому человеку. Вот э, мастер своей жизни, который сделал свою жизнь такой, о которой он когда-то мечтал, или даже вот как я не мечтала, да, даже не мечтала, а все сложилось так. То есть разрешайте себе мечтать в первую очередь, и э, потом уже действуйте, да, делайте те поступки, которые вас приведут к, к нужному результату, да? Ну, хорошо, возвращаемся к мужчине. И зачем же мужчина-женщине, да? Что такое мужчина вообще, да? Мужчина – это физическая сила. Это взять тяжелые сумки из магазина, донести, там, починить что-то, да? забить гвоздь, да, если не умеет, то значит реши эту проблему, да, придумай, кто придет и забьет этот гвоздь или там еще что-то, да, но тем не менее это мужчина, мужчина – это совместный отдых, это вот для меня мужчина, он меня вытаскивает из моих там и каких-то мечтаний, думаний, которые бесконечные, могу думать, думать бесконечно, даже можно спать, не ложиться, там много идей всяких, много мыслей, много всяких. И муж меня просто возвращает э, на землю, да? заземляет. Вот э, для меня это важно. Э, совместный отдых, да, нас заземляет. У нас есть э, любимая дача с камином, у нас есть там пляж, горные прогулки, э, много интересного, что мы любим, поездки. Э, Все это э, меня заземляет. И меня это очень радует, потому что... И Я такой работоголик или трудоголик и могу вообще работать, работать, работать, не выкладая ни рук, ни ног, ни головы, да? То есть, когда уже совсем все уже сил нету, тогда только иду спать, то есть вот так. А муж меня немножко нормализует, говорит, так, отдыхаем, хорошо, отдыхаем. Дальше. Мужчина и женщина вместе – это команда. Что такое команда? Это когда... Один делает одну работу, другой делает другую работу. Это, ну, как вот в футбольной команде, да, один вратарь, другой там нападающий, третий защищающий, да? ну, там три э, варианта, ну, у нас тут два варианта, да? то есть один э, вратарь, другой нападает и защищает, да? то есть можно так сказать, то есть то, что умеет один делать, э, это важно для семьи, и другой умеет что-то другое делать. Каждая семья уникальность, каждый человек это уникальность, да? И вот важно, чтобы вот ваши вот эти вот моменты подошли, да? то есть чтобы ваши навыки и умения для семьи были вот как мозаики, да, которые сошлись, да? подошли, одна к другой. Да? То есть многие женщины ищут, чтобы у них с мужчиной было много общих интересов. Не, не обязательно нужно много интересов, достаточно минимум, достаточно, что вам нравится вместе проводить праздники, какую-то еду вы вместе любите, какие-то э, прогулки, увеселения, отдых вы можете проводить вместе, а работа может быть разная, профессии могут быть разные. Я просто представляю, что если бы я искала себе мужа астролога, да, э, ну, я, наверное, бы никогда не нашла. В моем возрасте я вообще знаю одного астролога, который женат. Так что найти мужа-астролога не так просто. да. Также с какими-то высокими э, уровнями образования у женщин может быть тоже сложность с мужчинами с таким уровнем. Но меня устраивает то, что он читает книги, что в Испании редко есть люди здесь э, нашего даже возраста, которые неграмотные, не умеют читать. То есть они, пользуясь телефоном, они говорят, ты мне присылай голосовое сообщение, я его прослушаю. А если ты не напишешь, я не смогу прочитать. Моего возраста. То есть это реальность, в которой мы живем. мой муж, у него, когда мы с ним познакомились, у него здоровая волка с книжками. Это ну, просто чудо, да, сравнение. Образование у них здесь, в Испании, намного хуже нашего русского. Да, я уже говорила об этом. То есть если бы я искала какого-то там высокого уровня образования, то вряд ли бы я нашла. Но зато я нашла... То, что я хотела, да, я хотела землю, я хотела эти четыре времени года любоваться природой, да? у нас э, в пяти километрах от квартиры есть дача с домиком, с камином, да? э, я хотела поездки, да, у нас э, вот в этом году купили новую машину, там да? муж настоял на том, чтобы она была новая, потом оказалось, я вспомнила, что два года назад я заказала, загадала желание, новая машина. И как я не пыталась теперь все таки его переубедить на то, что лучше взять бэушную машину, мне не удалось. Желание сбылось. Осторожней с вашими желаниями. Они имеют обыкновение сбываться. Да? Дальше. Один умный, другой красивый. Да? Или одна, ум... одна красивая, другой умный. Да? Вот, Какие-то вот такие моменты должны быть. Мужчины, они вообще немножко застревают в своем развитии сознания на уровне от 9 до 14 лет. И э, им бывает 60, а они рассуждают, как там 13-12-летний ребенок. Ну, эту фразу, наверное, каждая женщина раз в своей жизни это точно повторяла, мужчины как дети. Да? То есть неспроста мы видим в них вот это вот, э, это такая природа у них. То есть, если мы будем искать э, уровень такой же, как у женщины, то нам нужно будет мужья не мужчину, э, а женщину искать. Да? Поэтому здесь приходится с какими-то моментами мириться, с какими-то моментами принимать. Да? Э, у меня была одна э, очень хорошая знакомая, которая там больше 60 лет прожили вместе здесь в Испании, и она мне сказала такую одну вещь, как «Лен, запомни навсегда». Говорит, даже если ты любишь своего мужа, все равно придется с чем-то смиряться и что-то прощать и к чему-то привыкать, просто к тому, что мы его не переделаем. А если не любишь, то тоже приходится привыкать, смиряться, принимать. Да? То есть тут такие же моменты. И что же делать? Да? Что же в таких ситуациях делать? Сегодня поговорим попозже об этом. Да? Дальше. Сценарии в голове у женщин, какие-то определенные сценарии счастья, да, мы их чаще всего приносим откуда-то из прошлых воплощений, да, то есть какой-то там период золотого века, наша душа жила, и она знает, что такое великие воины, богатыри, там, мужчины, которые умеют уважать женщину, которые э, умеют э, автоматически по умолчанию, там, воспитанные так своей мамой, что они умеют э, выполнять все свои обязанности без напоминания, как мужа, как мужчины, да, и так далее. И э, вот именно такое мы ищем. Каждая женщина, осознанно или неосознанно, ищет именно такого мужчину, который будет вот прям вот лучший навсегда. Как-то я услышала такое, хотите переделать мужчину, заведите кота, вот его и переделывайте. Да-да-да, вот коты, кстати, тоже, кстати, классно показывают. Кота воспитать вообще невозможно, только через любовь и понимание. Да-да-да. Мужчин чаще всего тоже не удается переделать. Многие женщины говорят, это а другим не удалось, а я вот смогу. Ну, чаще всего потом тоже разочарование. И никого не нужно переделать. Переделать мы вообще можем только себя, и то, если мы хотим этого. Больше никак. Других мы не можем переделать. Но когда мы меняемся сами внутри, вокруг нас меняется вся э, реальность. И мужчины в том числе, и женщины в том числе, и коллеги по работе, и шефы, и все вокруг меняются, когда... Меняемся мы. Это, конечно, круто работает, но это уже уровень, да, то есть это уровень мастерства, уже влияние на свою жизнь и умение ее сделать такой, какой я хочу, да. Дальше, несбыточные ожидания. Очень много женщин живут в каких-то несбыточных ожиданиях, что там муж, допустим, должен быть миллионером, и помогать мне мыть посуду, да, ну, это вот два человека должно быть вот в ее желании, то есть не один муж, а два, потому что миллионер вряд ли будет мыть посуду, а, а тот, который будет помогать ей мыть посуду, вряд ли когда-то станет миллионером, то есть это, э, ну, два, разн два разных перс персонажа, да, или две разные личности, и э, вот э, эти иллюзии просто нужно вытаскивать из головы, тараканы ненужные, вредные, да, которые... Мешают прийти к результату, к целостному результату. Непонимание реальности и статистики. Да? На сегодняшний день э, мужчин большой выбор, пока нам 18-20 лет. Пока никто не женат и пока э, все живы, да? можно так сказать. К 50 годам, и бывает, что и к 40 годам не доживают э, большой процент мужчин. Вот У меня, например, половина одноклассников нет живых. Просто нет живых. Мне 49 лет, и вот одноклассники уже ушли из жизни. Кто-то там еще в школе там какой была проблема, да. Кто-то там только женился, жена беременная, он там где-то на подъемном кране его ударил током. И у кого-то еще какие-то ситуации. То есть они себя не берегут. У кого-то болезни, у кого-то несчастные случаи, да. И мужчины уходят из жизни. Поэтому, когда мы приходим там, даже к 30 годам, ну, к 30 еще на тысячу мужчин, тысячу женщин. Статистика, можно сказать, хорошая, если не считать, что большинство хороших мужчин женаты. Да? То есть, если мы среди неженатых находим хорошего, достойного, он может входить уже в 1% мужчин. Это нужно учитывать. То есть, не нужно думать, что сейчас я вот этому нагрублю, другой придет лучше. Нет, бывает, что женщине вообще одна попытка удачно выйти замуж. То есть в ведическое писание рассматривались только одна попытка, то есть второй раз выйти замуж в ведической культуре считалось неприличным. Даже сейчас в Индии, где ведическая культура продолжает процветать, там э, второй брак считается чуть ли не, э, неизменной мужу, даже если она вдова осталась. Да? То есть очень... Очень-очень круто это все рассчитывается. И неспроста, потому что ресурс, с которым мы приходим, он дается только на одного удачного, на один удачный брак. Да? Если мы хотим второй, третий, это возможно. Но здесь нужно прилагать уже усилия. То есть делать какие-то поступки, которые помогут накопить ресурс. И ресурс... Этот поможет реализовать это желание. А желание, э, семья, мужчина, хороший мужчина, достойный мужчина, это желание энергозатратное. Нужно понимать это. Если вы готовы э, вкладываться, да, то в вашей жизни, скорее всего, тоже все будет хорошо. Если вы не готовы вкладываться, тут ваше право выбрать. Тут за вас никто не может принять это решение. Хорошо. Очень часто девушки используют критику и сарказм да, в общении с мужчинами. То есть нету вот этой вот милосердия, да, которому я часто призываю э, девушке, давайте с мужчинами общаться более милосердно. Да. Тогда э, неважно, красавица женщина или не красавица, если она умеет общаться милосердно, ее выберут из тысячи. Любой мужчина, который процент хороших и достойных, он выберет такую девушку которая умеет общаться э, с миролюбием, да, с принятием, с прощ умением прощать какие-то ошибки, какие-то... Не каждый день, э, ну, допустим, есть категория мужчин, которые каждый день тренируют свой навык кадрить женщин, да, он там каждый день кричит, там, ста женщинам, красавица, пойдем, я тебе угощу кофе, да? Ну, это такая категория, что она, он сегодня кричит вам, завтра он кричит мне, послезавтра следующей женщине, и у него нет никакого постоянства. И он может так всю жизнь прожить. Я знаю такого 70+, и он все еще так себя ведет. Когда я ему пытаюсь объяснить, что это нелогично, женщины тебя не понимают, и это, ну, нет в этом никакого результата. Он продолжает оставаться при мнении, что если он девушкам сегодня не крикнет, «иди красиво, я тебя угощу кофе», то это гарантированно, что он останется сегодня без секса. То есть вот настолько убеждение тоже такое, да, вражеское убеждение у парня. Но такие бывают, и в любой стране такие бывают. Девушки часто используют сарказм, да, да. то есть мужчину, достаточно обидеть одного мужчину, и у вас уже идет... Обидели всех мужчин в одном в лице одного мужчины. Да? Поэтому лучше избегать какой-то критики, сарказма, прямолинейности, да, которых иногда хочется сказать, иногда вы правы в любом случае, но нет, нет в этом никакого смысла. Потому что единственное, что вы добьетесь, вы испортите отношение мужчин к вам. И все. Следующее, что хочется сказать. Очень часто сейчас э, в интернете звучат такие названия постов. Абьюзер, мой муж абьюзер, да, или там э, муж абьюзер, да. То есть э, это плохое обращение с женщиной. Иногда это физическое э, нарушение границ, да, э, рукоприкладство, как еще в России говорят, да. Либо это словами человек, э, используют матерные э, какие-то реплики, да, бывает, что используют еще какие-то слова жесткие, та же самую критику, те же самые, тот же самый сарказм, старается сделать больно женщине, да, то есть нету здесь сладких речей, а только горькие слова. И это тоже от этого всего больно. Такая психологическая нагрузка, психологическое нарушение границ иногда бывает. Да? И многие девушки стараются решить, что им нужно выбирать такого мужчину, чтобы он не был абьюзером. Ну, я вас тоже хочу разочаровать, я думаю, что любой мужчина абьюзер, любой, только потому, что у них природа такая, охотника, захватчика, воина, да? но здесь важно уметь правильно взаимодействовать с мужчиной, и э, вот в ведической культуре уже там к 12 годам девушка умела э, понимать, что мужчина это другая природа, мама объяснила, или там вот, учителя у нее были, которых нанимали родители, и они все это уже понимают. Нас ставили без информации, мы толком не понимаем, что такое мужчина, что такое другая природа, что такое другая планета, да. Мы не понимаем, чем, что имеется в виду и часто не задумываемся о том, что вообще ждать от мужчины, да, что не ждать. То есть вот здесь реально нужно пройти вот эти, вот эти навыки, знания, чтобы понимать, что от мужчины ждем. Да, что хотим вот именно как вопрос сегодня звучит зачем мужчина да? зачем то есть если э, как подружка с ним поговорить там о чем-то там высоком да какой-то музеях там о природе о погоде э, для этого есть подружки если у вас э, для этого нужен мужчина то кто будет тогда выполнять всю остальную работу, да? То есть, ну, можно найти там мужчина с женственными наклонностями, да, который, может быть, не будет делать физическую работу, но он будет очень хорошим там, собеседником, да, как девушки некоторые говорят. Мне надо, чтобы было о чем с ним поговорить. Но ну, есть какие-то э, общие темы, на которые может говорить мужчина и женщина. Но это не значит, что он должен разбираться в ваших талантах, в ваших способностях, в вашей профессии. Или, как у меня одна девушка говорит, развелась с мужем из-за того, что она художник, а он считал, что ее профессия – это ни о чем. Так, не профессия, а фигня какая-то. Э, вот мой муж тоже говорит, что астрология – это фигня. Я спокойно на это реагирую. То есть для него это фигня. Я, если быть прямолинейной, могу тоже перечислить в его профессии, что для меня фигня. Но я просто мудрее и не перечисляю это ему в лицо. Но я также спокойно реагирую на то, что он думает. И, и пока он думает, что моя профессия фигня, я не сильно показываю, сколько я ему зарабатываю. Сколько я зарабатываю. То есть это мои секреты. И мне так даже лучше, мне так комфортнее, что я могу распоряжаться моими доходами, как мне хочется без его согласия. Да? Это даже выгоднее для меня, если бы он считал, что у тебя такая классная профессия, с твоей профессией много денег, зарабатывают так, давай, давай снеси сюда деньги. Да? Вот это было бы мне невыгодно. А то, что мужчина недопонимает и думает, что моя профессия фигня, для меня это выгодно. Так что пусть продолжает в этом же направлении думать, я вполне себя комфортно чувствую. Девушкам, которым некомфортно, нужно не разводиться. Нужно сходить к мастеру и проработать вот, этих, вот эти вот противостояния, которые в голове возникают. Вот это внутренний саботаж, вот эта эмоция, которая хочется защищаться, да, и все остальное. То есть вот это все просто превратить в ресурс, да, и использовать уже это все в ресурсе. Поэтому мужчины просто нужно знать, как с ними взаимодействовать, то есть где их вовремя похвалить, как их не перехвалить, как их обратить внимание больше на хорошее, что они делают, и проигнорировать что-то плохое, да, или э, подвести это уже к беседе, когда он готов услышать, что, дорогой, мне не понравилось, как ты сказал вот эту фразу вчера, я плакала всю ночь и не смогла заснуть, или там еще что-то в этом формате, то есть какие-то переговоры все равно можно проводить, да? то есть нужно уметь правильно защищать свои границы по-женски, не нужно для этого там хватать тарелку или там сковородку или я не знаю физическая вообще расправа не нужна просто женщина и мужчина это две разные природы и у женщины мощная сила психическая то есть женщина при помощи своей психической силы может победить любую физическую да или наоборот вдохновить любую физическую на действие то есть вот этим нужно пользоваться это суперсила женщины и это нужно применять использовать и так далее так хорошо умение влиять на мужчину да? не манипулировать не падать на пол стучать ножками или плакать или там какие-то жесткости нет а именно влиять да? то есть именно помогать ему понять когда он сделал хорошо и когда нужно можно повторить этот поступок да? и вот эти моменты это определенные навыки то есть это просто вырабатывается навык который дальше работает на вас как, так же как любой ваш навык да? вот, в действие там ложкой в рот не попадали там, одежду всю пачкали, там, стол вокруг, маму, да, и все. А сейчас все нормально с, с ложкой, э, у вас такого уже не бывает, вы ложкой ровно в рот попадаете без всяких э, сложностей, да, или там ходить вы не умели, потом, пока вы вырабатывали этот навык, вы падали, набивали шишки, плакали, но, тем не менее, не бросили это занятие, на, наработали этот навык, и теперь этот навык работает на вас. Вы же даже не задумываетесь, что надо там какие-то нейроны в голове подвигать, чтобы там пошли ноги, да? Вы просто встаете и пошли, куда вам нужно там взять, там, я не знаю, чашку чая себе или там какое-то еще действие сделать. Вы уже об этом не задумаетесь, навык работает на вас. Здесь точно так же, вырабатываете вот этот навык в себе, встраиваете его в себя, и он дальше работает на вас. Какой еще можно пример привести? Вождение машины. Да? Когда я училась водить машину, мне казалось, это невозможно, там надо сразу в три зеркала смотреть, еще вперед, еще там три педали внизу, еще тут коробка передач, пять скоростей, и все это нужно делать, смотря вперед, и видя при этом три зеркала, я думала, это невозможно. Казалось, это, возможно, еще теперь умею заодно слушать музыку, болтать с подружкой по телефону за рулем или читать мантру еще к этому времени, еще и пританцовывать, и все прекрасно получается. То есть это все навыки, которые мы просто встраиваем. Да? Незбыточные мечты женщины. Да? Но к чему что, О чем можно рассказать о несбыточных мечтаниях? Да? Ну, некоторые думают, что мужчин море. Море мужчин и выбор бесконечен. Вот это вот неизбыточная мечта. Выбор не бесконечен, конечен. Зависит от того, насколько вы готовы впустить в свою жизнь еще, еще еще одного мужчину. Я знаю женщин, которые по 7-8 по раз выходят замуж, но они сделали какие-то поступки, которые дают им вот этот вот супер ресурс, позволяющий столько раз выйти замуж. Естественно, это не может сделать каждая женщина. То есть э, все зависит от того, э, какие поступки были совершены в прошлом, в прошлом воплощении и так далее. Да, то Сколько ресурса накоплено. Позволяет ли этот ресурс э, восьмой раз выйти замуж или не позволяет. Это тоже очень важно учитывать. Да, то есть Не нужно разбрасываться теми возможностями, которые вокруг вас есть. Наверняка вокруг каждой женщины есть несколько классных парней, которых стоит рассмотреть. Но женщина их не рассматривает только за того, что он там невысокий или некрасивый, или там недостаточно умный, недостаточно образованный, работал там, может быть, простым работягой. И, и мой, мой муж простой работяга на Земле, но у нас очень много общего. Он интересуется звездами, мы любим смотреть звездопады, он даже знает, где какая там планета. Иногда мне говорит, вот Венера, а вот Марс. Он э, даже вот есть у него какое то чутьё к этому, да, при том при всем, что он не астролог, да. То есть есть какие-то плюсы, и их нужно ценить. Что же со всем этим делать, да, когда понимаешь, что мало того желания-то не сильно есть, а тут еще оказывается мужчин-то не сильно на всех хватает. Ну, я вам могу сказать, что э, ну те, кто не готовились не трансформировали свое сознание, не встраивали новые привычки, позволяющие им правильный выбор сделать мужчины, привлечь такого мужчину в свою жизнь, правильно дальше с ним взаимодействовать, чтобы и вам, и ему было комфортно, то большая вероятность, что вы останетесь в одиночестве, потому что мужчин на всех не хватает. Это вот такая реальность, которая вот есть. Если вы подготовили себя к счастью, да, то есть вы уже проработали все негативные программы, вы можете спокойно чувствовать себя комфортно в состоянии радости каждый день. У вас не бывает нахлынивания там каких-то депрессий, переживаний, там какого-то желания похныкать, да, кому-то поплакаться в жилетку. Вот если, ну, все привожу пример сказку, до да, царевна несмеяна. Помним с детства, что никто на ней не хотел жениться. То есть, если вы в формате царевны несмеяны, то Большая вероятность, что вы останетесь одна. Это горькая правда. То есть просто ждать, э, ну нет смысла, если до сих пор еще мужчина к вам не пришел, а вам уже 30, уже пора бегом бежать э, прорабатываться, трансформировать свое сознание, потому что что-то есть в сознании, что мешает вам привлечь этого мужчину, встретить, удержать и так далее. Да? То есть создать эту семью наконец-то. Если вам больше и не получается, то ну, тут больше, больше необходимости работать над собой. И это не просто какие-то аффирмации, это не просто какие-то некоторые девушки говорят: я уже 5 лет повторяю аффирмации, или ханапопу. Ну, ханапопа тоже надо знать ключ. К аффирмациям тоже есть ключи определенные. Их в интернете в свободном формате не дают, их знают только мастера. Если вы используете эти ключи, то вы встраиваете в свою ДНК, в свои новые нейронные связи образуются, и у вас программа встраивается в вас как новая привычка. Если вы просто проповторяли в течение часа один день, то она вряд ли еще строится. И на следующий день новую повторяете, она тоже вряд ли строится. Здесь, конечно, это нужно понимать. На сегодняшний день очень много в интернете вот этого вот, как это, делаем вид, что мы работаем над собой, да, э, много в свободном формате, вот этой вот э, не, непонятно для чего, да, работы. Лучше, конечно, пойти к хорошему мастеру, который свою жизнь уже реализовал, да, реализованный в своей жизни, и пройти за ним по той тропинке, протоптанной, по которой человек прошел сам и уже провел других людей. Это самый короткий путь, но большинство людей его не выбирают, да, то есть по каким-то разным критериям, да, то есть, ну, это право каждого человека. Ну, и с другой стороны, каждому мы не можем пообещать, да, каждому по мужику, там, да, кажд... этим... рабочим, говорит, по фабрике, да, колхозникам по... по землю, да, каждой бабе по мужику, да. Не можем мы пообещать, потому что статистика этого не позволяет. Поэтому здесь, если не применять сил, усилий, да, вот то, что я в сторисах показываю, даже чтобы скупаться в море, нужно приложить усилий найти паркинг, потом прийти, разложить полотенце, да, потом по горячему песку пробежать до воды, потом вода оказывается ледяной на первых порах, да, и заходишь в нее реально страдаешь, да, испытываешь страдания. В следующий раз приезжаешь снова эти страдания только для того, чтобы скупаться в этом море. С мужчинами точно так же, понимаете? Если вы вкладываете усилия, то в вашу жизнь приходит очень классный мужчина, и вы потом понимаете, что я не зря приложила эти усилия. Но если вы не прикладываете, вы никогда не узнаете, классно это или нет. Вы так и останетесь вот в каком-то состоянии, может быть, даже в какой-то момент подумаете, что жизнь прошла, а счастья не было. Да? Поэтому стоит приложить усилия, стоит получить счастье, чтобы быть примером своим детям, чтобы ваши дети хотели создавать счастливую семью, чтобы ваш род продолжался, рождались дети, внуки, правнуки и так далее. То есть это очень важно. Так что для себя понимайте, что действовать нужно, усилия прилагать нужно. Во всем, на, в нашей планете Земля, нужно прилагать усилия. Уж не знаю, к счастью или к сожалению, но я думаю, что к счастью, потому что если все доставалось вот раз и все досталось, ну скучно было бы. А тут надо приложить усилия, потом раз, и мечты сбываются. Класс. Я думаю, что это классно. Хорошо. Значит, как правильно? Как правильно? Для чего нужен вообще наставник, мастер, да, который вас проведет за ручку? Потому что человек уже знает, что такое счастье. Он уже понимает, что такое семейные традиции, что такое праздники, что такое собрание близких, как правильно себя вести, чтобы всем было хорошо и комфортно за столом, чтобы не было никаких ссор, да? то есть как подружиться со свекровью, как э, подружить мою дочку с, мой, с моим нынешним мужем, да? то есть когда вот эти все ситуации решены, то это реально настоящее счастье. И когда я уже его получила это счастье, я понимаю, что я мечтать на нем не могла, потому что у меня не было примеров позитивных перед глазами. У меня была мама, которая все время кричала на отца, у меня была бабушка, которая одна, э, войну осталась одна, родила отца, и всю жизнь одна пробыла, больше не вышла замуж. Э, и другая бабушка всю жизнь ругалась со своим мужем, э, как только я их видела, но без меня, наверное, еще хуже, они постоянно ругались, ругались, ругались. То есть не было у меня примеров, после которых хочется замуж. И мой первый опыт, это было нормально, что был первый блинкомом, да, то есть как у многих женщин. Поэтому реальность, в которой я сейчас живу, она круче, чем та, о которой я могла мечтать. То есть мне хотелось хороших отношений, достойных отношений с хорошим мужчиной, хотелось праздников, хотелось семейных традиций, хотелось вот этого счастья. И я его получила. Я его получила, хотя в образе я его не понимала, как это должно быть. Но я прошла по стопам моих наставников, очень благодарна им. Они показали мне этот путь, и я его прошла. И сейчас я просто живу в своей мечте. Это очень круто. Я всем этого желаю. Поэтому задумайтесь, да, задумайтесь. Есть еще на эту неделю два места на безоплатную диагностику. Если вы хотите менять свою жизнь, приходите на такую безоплатную диагностику, знакомиться. Я расскажу, что именно в вашей уникальной ситуации нужно делать. И э, вы уже примите решение идти со мной дальше, чтобы уже точно получить ваше женское счастье. То есть ну, для этого проводится э, безоплатная диагностика, да? Хорошо, мои дорогие. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Если, так, Ольга у нас смотрит на ютубе, да? Кто-то у нас смотрит в инстаграме, да, девушки, отзывайтесь. Так, две девушки смотрят на ютубе. Угу. Хорошо, я понимаю, что лето, что все лежат на пляжах, нормальные люди, да, я с этим полностью согласна, я не жду, что вас будет много, но я думаю, что к сентябрю все равно все съедутся после отпусков, и начнется у нас уже такая более яркая движуха, больше будет людей, больше будет внимания ко мне и к, моему, к, моему, к моим каналам. Хорошо, ну, если есть какие-то вопросы, я готова ответить, если нет вопросов, значит, мы с вами прощаемся до следующего четверга следующий четверг снова в 19 московского времени на том же месте, в тот же час, будет прямой эфир. Хорошо? Так, но ну сегодня я рассказала очень много всяких хитростей, очень много интересного. Этот эфир тоже может изменить вашу жизнь, да, то есть если вы в своем сознании сейчас осознали, получили инсайт, озарение, то у вас уже меняется ваша судьба к лучшему. Поэтому приходите в следующий четверг обязательно. Читайте мои э, посты, мои сторисы, да, тоже буду вам очень благодарна за обратную связь в сторисах, если вы там где-то хотите мне какой-то огонечек прислать, да, или лайк, я тоже буду очень благодарна, мне всегда это очень приятно. И э, что еще хочется сказать, да, отдых, отдыхайте хорошо, потому что для женщины очень важно отдыхать очень важно, да, то есть особенно для женщин трудоголиков таких как я. Да? Я вот реально сейчас с мужем учусь отдыхать. До этого я не умела отдыхать, мне нужно было только работать, работать, работать, и по-другому я не, не понимала, как можно жить. А муж меня учит отдыхать, учит много помог, помогает мне прокачать в себе, то есть как зеркало мне показывает все, что у меня внутри нужно прокачивать. И я просто работаю с этим, и моя жизнь улучшается. И очень благодарна ему. То есть у меня самый лучший муж и самая лучшая судьба. И я много приложила усилий, но не зря. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас тогда и увидимся в следующий четверг. Пока-пока.